о салоне Альтера. Приятное обслуживание, очень хороший менеджер Максим, который нас хорошо обслужил. Машину выбрали, очень довольны, без всякого обмана, так что рекомендуем, приезжайте, покупайте, очень рекомендуем.